Двенадцать лет назад не стал моего отца и ну, в общем, это был такой первый случай моего столкновения, реального столкновения со смертью когда я, в общем-то так скажем, увидел поверженного человека не как это обычно бывает в, так сказать, при похоронах, а это, было, ну вот, в реальности и потом Произошли разные ситуации, нехорошие, связанные с тем, что... Ну, банальные такие житейские ситуации, когда родственники кидают. В общем-то, когда его родственники, в общем, ограбили э, его квартиру, которая, как бы, ну, в общем-то, нам с сестрой была. Ну, и завещанной, и все остальное, да, в частности, музыкальное оборудование и прочее. А до этого они очень так рьяно ходили в церковь, носили черные платочки, плакали, там говорили, что... Вот, э, все здесь ваше, и так далее, и тому подобное. И вот э, по вот этими впечатлениями я написал песню. И песня называется «Вот так и помним».